А еще АвтоВАЗ вернет на конвейер пятидверную Ниву с индексом 2131, которую не выпускали с позапрошлого года, хотя и не убирали из прайс-листов. Из всего наследства Renault в гамме останется только заменитель Гранты семейства б класса под заводским кодом XJ0. Фактически, это должен был быть упрощенный Renault Logan третьего поколения с ВАЗовским мотором, но из-за санкций почти готовую машину пришлось серьезно перепроектировать.